Всем привет. Mm. Ну, может, ты тоже скажешь. Всем привет. А, mm. хорошо. Сейчас я. постройку. Ну, наверное, yeah. сейчас. Так, сейчас моментальную загрузочку. Включим. А, эй, <laughs> заходим. Все, спасибо. Ну, что это такое? Очень круглая такая ракета. А где тут вход? У тебя сюда минус лифт не работает. Не работает? А вот это что такое? Его мыреза поломать. это костюм космонавта. Короче, одел я шлем. Немного, конечно, странновато выглядит. Ну, ну ничего пойдет. Я еще пытался ногу одеть, но она вообще. Ладно, пошлите ой, какой я космонавт, радостный что у меня с ногой? Э. А. я только что включил а. ракету а, что с моей головой происходит, а, когда я прыгаю? все, полностью одевшись в костюм космонавта я полностью готов ага, а все остальное воздух хранилище, это не важно я поразовала. нету костюма что с тобой? Космонавт должен быть большим, я так подумал. Ладно, без костюма поедем. Пошли, я готов. Какой-то я космонавт неправильный. А то, что голова у меня не на шее стоит, мне не нужен воздух? <связывая> Ладно, лифт у нас сломался, поэтому полетели наверх. Э! Я так много покушал, что не могу лететь. <связывая> я знаю, мне нужен супер который летает очень высоко. Мне нужно немножко похудеть. Немножко. Сейчас я похудел. Так, о, как тут красиво все. Очень вообще красивая детализация, луна. Ну, я отключил маску. Потом на Q. Вау. И потом на, на английскую S. М, с у меня, а вот. Все. Полетели, стоп. Я вспомнил летать. <плодил> <И> Вспомнишь ленту. как летать? -и -и. Они от а -а -а они выше нас полетели. Они уну облетают по кругу. Ракете... Давай летим куни. Ой, что-то творилось. Падаем уже, что-то парашют и... не работает, это был самый быстрый полет в истории человечества, мы уже вернулись, аж ну, кстати, минут. если ты так упасть, ты можешь получить осуществление мозга, мы даже 5 минут не полетали, уже вернулись, давай-ка пройдемся здесь, посмотрим все полностью. Это что? Это блокпост. Фиксацию отключаем. А, а я в него зайти не могу. Надо взломать дверь. А. Спасибо. М. Mm. У термопривода обратный поворот включи. О, какое дело. Все, я приехал на эту базу. Я совсем... Сейчас, давай. Ты меня решишь, пропустишь или нет? Иди. Я совсем нормальный человек. пришел сюда. Ты, ты не нормальный, человек. Да нормальный я. Вот, теперь нормальный. Попробуй закрыть. Ой, я держу шутку. Ты Так, пошли-ка сюда. Это что тут за атомные разработки? Меня жмыхнул. в безвыходную ситуацию. Что делать? Я застрял. Окей. Как что? Подстраиваться тихими. Ну, в этой ракете мы наверно все посмотрели. Тогда давай дальше. Ок. Это грузовик очень похож на грузовик Красным, только у него детали были очень круглые, прям. Вообще очень много кругов было. Я его построил, потом увидел, что у Кримсана тоже. А, ты его уже строил, да? Uh -huh. Потом увидим, что есть сюк. Так, ну, он ездит, и он даже дрифтить немного. Это прикольно. Пуш колеса я ты взял, сам взял, сделал. И взял, там взял. на сервоприводах. Я узнал, как убрать Блядефт. Потому что ты сервоприводы поставил, а они дрифтят. Так, uh -huh. дальше, тут есть какие-то кнопки. ЕКью что-то не понял, что делают. Есть еще двига. Окей, я говорю, крупу. Да, как будто я по льду еду. И прицепить, прицепиться сам. Сам. Я уже прицеплял не раз. О. Теперь притянемся. Ну ладно. Как бы не так, ну ладно. Эм, а как? Сейчас все будет. Не так быстро. Сейчас подъеду, подожди, терпение. Сейчас. Чуть-чуть еще осталось. Почти подъехал. У тебя есть права? Что? У тебя права есть. Права? Ну, я да. даже не знаю. Сейчас я припаркуюсь. Ты нормально все. Не переживай. Чуть все, я подъехал. Моя кровно. Ой. Давай. Что дальше? Правку? Думаю, тут можно поставить. Э, нет, я говорил, что дальше. Я говорил, что прицепить. Я столько подъезжал, а ты. Так, опускай. Сейчас я все сделаю. Так, сейчас осторожно подъедем. Так. Немножко не так. О, вот так. Нет. Сейчас все будет. Я же профессиональный водитель раз сбил, даже больше. Ну простите, но тебе ж не больно? Или назад? Ну, о, все, теперь нажми Г. Нажал? Не, назад. Назад, окей, okay. сейчас. Все, теперь нажми Г и стрельни в прицеп. Ну вот, серии штурпа. Да не, стой, и нажми Е. E. Я хочу убрать. Под... Вот погоди. Погоди. Готово? Я при... Типа да. Типа да. Нет, стой, колеса не подключил. Интересно, а что если грузовик на большой скорости врежется в кибертрак? Да. Толстый. Ауч! Это это минус грузовик. Вот это да. Минус грузовик. Спасите меня! О, грузовик без прицепа. А, в космос. А, что с грузовиком? Нет, нет, нет!